Добро пожаловать в мир покоя и легкость. Здесь вы сможете расслабить свое тело, отпустить мысли, успокоиться и отдохнуть. Просто следуйте за моим голосом и наблюдайте за реакцией вашего тела, за мыслями, которые непременно хотят проникнуть в вашу тишину примите удобное положение чтобы ваши мышцы смогли полностью расслабиться сделайте глубокий вдох закройте глаза и с выдохом позвольте напряжению покинуть ваше Подключите к процессу дыхания живот. Прочувствуйте, каким глубоким может быть ваше дыхание. Пусть свежий воздух сначала наполнит нижнюю треть ваших легких, затем среднюю, верхнюю. Если вашу голову Никак не оставят навязчивые мысли, не пытайтесь их прогнать. Займите позицию наблюдателя и просто фиксируйте момент их возникновения. А затем отпускайте и переводите внутренний взор на дыхание. Теперь почувствуйте свое тело целиком какое положение оно занимает на постели, в пространстве, тепло ли вам, какая ткань касается вашей кожи, нравятся ли вам ваши ощущения. Не нужно давать мысленный ответ, просто чувствуй. Теперь переместите фокус внимания на пальцы ног. Что чувствует кончик большого пальца правой ноги? Следующий палец. Еще один. И еще один. Мизинец. Наблюдайте за тем, как тепло медленно-медленно перетекает по каждому из них и спокойно поднимается выше на свод ступни, на пятку, мягко охватывает щиколку. Запомните это приятное чувство. Пусть оно останется с вами, пока ваше внимание перейдет к пальцам левой ноги. Почувствуете каждый пальчик, каждый ноготок. Вы спокойно наблюдаете за тем, как каждая клеточка наполняется теплом и легкостью. А затем они поднимаются выше, расслабляя стопу, Пятку, голеностопный сустав. Ваши ноги, будто одеты в теплые носочки, связанные с заботливыми руками. чувствуете как тепло поднимается выше. Оно согревает мышцы игр, расслабляет их медленно, неспешно. У мышцы правой ноги тепло спокойно пульсирует внутри них и теперь уже ваши колени окутаны теплом будто вот теплая ладонь лежит на них приятное тепло проникает под кожу прогревает связки сухожилия. и после Начинает подниматься еще выше, согревая переднюю поверхность бедра, заднюю. Ваши ноги полностью расслаблены и налиты приятной тяжестью. Теперь внимание направлено на ягодицы. Наблюдайте за тем, как напряжение покидает их. Поясница окутана теплом. Вам комфортно, приятно? Это ощущение переходит на низ живота, полностью расслабляя область тана. Переместите внимание выше, Насладитесь теплом в животе, в спине, в груди, запомните эти прекрасные ощущения, переместите свой внутренний взор на пальцы рук. Правая рука. Левая. Теперь ладони. Кисти рук полностью расслаблены. Они согреты, наполнены приятной тяжестью. Теперь вы расслабляете предплечье. Вам хорошо, спокойно, уютно. Переходим к шее. Расслабляем заднюю поверхность. Позволяем энергии течь свободно. Легкость плавно перетекает на ваше лицо. Расслабляет губы, щеки, глаза, лоб. Ваше тело полностью расслаблено. Вы парите в невесомость. Вы легкая перышко, чистая, цвет Запомните это состояние, насладитесь им, оставайтесь в нем столько, сколько хочется. Дышите ровно, глубоко, наполняя каждую клеточку спокойствием. С благодарностью принимайте энергию покоя и умиротворение для того чтобы мягко выйти из медитативного состояния пошевелите пальцами рук сделайте медленное круговое вращение кисти подвигайте пальцами ног сделайте глубокий вдох и откройте глаза Можете потянуться, поднять руки, вытянуть носочки, мягко, с удовольствием прогнуться в спине и улыбнуться. Медитация окончена.